Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, все, кто интересуется наукой и техникой, исслед, научными исследованиями. Сегодня мы расскажем, как можно сделать обычные металлографические шлифы практически в домашних условиях. Не без применения, конечно, токарного станка. Вы спросите, а для чего это нужно? Это необходимо, это нужно для того, чтобы исследовать какой-то процесс, оценить, оценить влияние каких-то факторов на, на материалы, ну вот давайте попробуем с вами сегодня сделать что значит мы уже предварительно предварительно нарезали несколько несколько заготовок из труб откуда мы взяли эту трубу да просто взяли поставили на на токарный станок старую ножку от, от стола или или от табуретки значит она в виде трубы и разрезали ее на кольца Значит, вот видите, они разных размеров, разных размеров, после чего необходимо что сделать? Необходимо взять, взять какой-то образец, да? видно то, что мы делаем, какие образцы. Вот занимаемся изучением полиров полированного материала, занимаемся изучением влияния электролитной плазмы на, на поверхность образцов. Уже можно сказать, что в каком-то смысле мы приближаемся к размерной струйной размерной обработки материала. Вот если вы обратите внимание, то и посмотрите, то достаточно большое количество отверстий, которые мы наделали в нержавеющей стали. Но если в медной пластинке, раньше мы проделывали отверстия там, за 9 минут, значит, миллиметровые пластинки, то сегодня мы практически уже приблизились к тому, что от 900 секунд до 55 секунд мы можем проделать вот такое отверстие струе электролита. Это зависит от очень многих факторов. Но мы видим, что поверхность, она бывает очень-очень разная. Это может быть и полированная поверхность, вот видите, да, на образце и полированная поверхность, это может быть какая-то очень блестящая такая поверхность. Но это может быть и матовая поверхность. Вот. Если мы возьмем образец то и приблизим его, то мы видим, что эта поверхность может быть достаточно, достаточно матовая. И она, понятно, что содержит определенные микродефекты. Что это за микродефекты? Это микродефекты, которые создаются, создаются за счет за счет воздействия искрового электрического заряда на поверхность на обрабатываемую поверхность понятно что воздействие электрического заряда на поверхность оно не может бесследно бесследно пройти так сказать бесследно пройти для материала когда мы видим значит куски замыкания куски проводов после замыкания электрической проводки мы видим оплавленное состояние провода эрозированное состояние провода то есть различные вкрапления все что угодно там может быть электрическая эрозия провода различные различные вкрапления другого материала значит оплавление концов значит электрический заряд за счет его предложения в заданной точке достаточно большой мощности, он тоже, он тоже очень сильно влияет на, на поверхность. Поэтому, когда мы изучаем поверхность, мы должны с вами понять, что представляет из себя эта поверхность. Значит, да, она была достаточно гладкая. Если вот образец взять, образцы взять, она была достаточно гладкая. После, после обработки она видно, что этот образец видно. Образец обладает очень хорошим блеском, хорошей отражающей способностью. Но каковы размеры этих дефектов? Каковы размеры этих дефектов, которые формируются на боковой поверхности образца? Мы это не можем сказать без того, чтобы оценить эти, эти, эти дефекты либо в микроскоп, да, либо в электронный микроскоп, вот такой значит увеличение. Ну, производители пишут что это, этот микроскоп у него увеличение 1000 э, крат либо либо оценить данную поверхность в лупу бринеля увеличение до 25 крат ну в этой может быть чуть чуть поменьше но обычная стандартная лупа бринеля 25 крат увеличения но тогда мы только увидим только наружный диаметр поверхности. Только нару... Мы увидим только наружный диаметр дефекта, который создается в поверхности. А что что мы можем сказать о внутреннем диаметре, который, который находится в самой поверхности? И тут мы встаем в тупик перед тем, что мы можем померить только, только верхнюю часть. Только, только наружный диаметр вот этого дефекта, который, который имеется на, на заготовке. И вот только после того, как мы разрежем образец, разрежем этот образец, вот в данном случае мы разрезали практически по, ну, практически по диаметру заготовки, но ну, с небольшим, с небольшой чуть-чуть отступлением. И после этого взяли эти образцы, значит, взяли кольца, которые я нарезал, и в эти кольца установили образцы, из металлического материала и залили их эбоксидной смолой вот если здесь посмотрите с этой стороны то тут видно что у нас имеются следы какие-то следы от так сказать от Кусочки тут по полипропилена. Мы что делали? Мы просто делали поперечинку такую из, из пластика, надрезали ее и вот эти заготовочки втыкали. После, после этого достаточно хорошо прижимали. Что можно сказать? Наилучшее, наилучшее качество получается, когда вы заливаете образцы на, на оргстекле. После этого вы берете пластинку из оргстекла, начинаете ее, так сказать, вот, деформировать. И эти, эти образцы достаточно легко отходят. И сразу, и сразу их можно дальше шлифовать. Шлифовка. Шлифовка осуществляется на шкурке разных размеров, разных размеров. От самой грубой шкурки до так называемой нулевой шкурки. Но мы сейчас пришли к тому, что у нас поверхность образца сама не полированная. Мы должны с вами сделать что? Мы должны отполировать эту поверхность. Что для этого мы сделаем? Мы... Взяли, значит, э, ну, если кто понимает, это, это обычная это обычная клепка для, для паркета, она достаточно ровная, бамбук, он достаточно, ну, по крайней мере, вот данная пластина достаточно ровная, и на эту пластину мы э, отрезали нетканный материал, нетканный материал, ну, то есть простую салфетку, которую мы купили в магазине. После этого залепили это все скотчем, обмотали и теперь необходимо, если мы просто будем производить вот такие движения, да, у нас полировки не будет. Нам нужно очень мелкий абразив. А какой это мелкий абразив? Мелкий абразив это может быть вот тот материал, который мы называем пастагои. Пастагои это как раз материал из, из очень мелкого, очень мелкого из очень мелкой окиси хрома. Значит, этот институт называется... Вернее, эту пасту изобрел Государственный оптический институт. Уже достаточно давно, и, может быть, это, этой пасте уже около... Около... Сорока... Да, ну, может быть, и даже 50 лет. Вот. Значит, что мы делаем? Мы берем эту пасту и начинаем этой пастой... Вот таким образом пытаться наносить наносить на вот этот материал значит, фактически мелкий, абразив, мелкий абразив из вот этой из вот, вот этой, так сказать, материала. В идеале, в идеале выбирают фетровые круги, которые устанавливают на вращающуюся платформу, и после этого После, после этого устанавливают образцы и полируют. Мы такой платформы в настоящий момент, значит, именно в настоящий момент в условиях домашних не имеем. Но мы имеем пластинку, пластинку ровную, мы имеем шлиф и мы имеем определенный опыт изготовления шлифов. Поэтому что мы, мы должны сделать? Мы должны либо вот такими движениями прямыми, да, э, так сказать, осциллирующими движениями вперед пытаться обработать эту пластинку. Но самое лучшее, чтобы вот это движение этой пластинки было сформировано в виде восьмерки. Как, как, как это сделать, давайте посмотрим. Давайте я чуть-чуть разгребу все, что красиво у меня находится на столе. И попробуем, попробуем сделать. Вот где-то в виде восьмерки. Наша задача, наша задача. я вот видите, вот такую восьмерку большую, так, так, так как длинная заготовка. Потом можно перехватить вот эту пластинку. Можно, ее, можно поворачивая на определенный вот такой угол. На какой угол? На угол 45 градусов, на угол 30 градусов, на угол... 90 градусов кто как кто как хочет вот, вот так сказать но простые движения в виде восьмерки она длинная восьмерка и вот обратите внимание даже небольшое небольшое движение которое я произвел да уже показывает блеск э, блеск на на, сам, на самой, на, самой металли, на торце металлического образца, который фактически вмонтирован в эту пластинку. Давайте еще хотя бы несколько секунд поработаем над этим. Вот такое просто, простое движение, небольшой поворот. Если вы выбрали пластину, вот, может быть, такого размера тряпочку натянули ее на какой-то, может быть, гвоздиками прибили, значит, растянули, то я думаю, что это будет еще, еще лучше, еще легче, еще, еще производительнее. Ну а в идеале необходимо сделать значит, вращающийся столик, который по сути вам позволит. Ну, мне кажется, что очень, очень неплохо, очень неплохо. Если посмотреть, вот даже имеется, видно такое отражение, даже начал блестеть, блестеть начало оргстекло. Попробуем следующий образец. Вот я этот образец кладу сюда. Теперь, вот образец, образец который, который, по сути который по сути представляет из себя разрез вот это разрез вот этого конического отверстия которое мы имеем теперь что давайте его попробуем сделать для чего мы это делаем мы пытаемся посмотреть первое мы пытаемся оценить объем мы пытаемся оценить объем Отверстие, которое сформировала электролитная струя. Поворачиваем. Второе. Что мы делаем? Мы пытаемся оценить форму, которую сформировала электролитная струя. Третье. Мы пытаемся определить характер микродефектов и состояние, ну, так называют, морфологии поверхности после того, как... Э, после того, как э, ну вот, неплохо. После того, как обработали поверхность электролитной струей. Следующий образец. Ну, может быть, может быть, так сказать, это кажется слишком быстро, что я так делаю, это все, Но на самом деле, как бы, это достаточно трудоемкая задача. Вот, механизация в виде электродвигателя этому большое подспорье. Большое подспорье. Дальше что мы планируем сделать? Дальше мы планируем смотреть этот образец. Этот образец. Ну и данные образцы. Ну, вот этот образец, он как бы не, не, не очень хорошо получился, потому что мы его наклеили на детенаксовую пластину. И когда отбивали этот образец, он рас, раскололся, выкололось, тут это, оргстекло выкололось. Это как бы не очень здорово. Мне очень здорово ну с одной стороны у нас получается и это хорошо ну продолжаем продолжаем попробуем еще один образец обработать так как абразивная способность вот этой вот этого материала она не такая как у фетра вот ну немножко нужно добавить окиси хрома Поэтому еще немного попробуем еще. Она не очень презентабельно уже выглядит вот вот. Но мы положили как вы видите установили пленку на на стол, поэтому это нас немножечко это так сказать спасет от грязи, которая образуется в этом случае. Конечно, это лучше делать в производственных условиях, в условиях гаража, в условиях лаборатории, значит, в университете и так далее. Вот. Но на даче это идеально. Но, посмотрите, по-моему, неплохо получается. По-моему, неплохо получается. И вот если вы видите, вот даже блеск, вот я показываю, что блеск блеск металлических металлических включений, металлических образцов. Вот. Для чего вот эта восьмерочка вот это делается? Эта восьмерочка делается для чего? Для того, чтобы процесс шел более равномерно. И в принципе это доступно, доступно каждому. Это не нужно, не нужно дорогостоящее оборудование. Если вы проводите исследование, которое вам необходимо для диплома исследования, которые необходимо для магистрской диссертации, исследования, которые необходимы для какой-то отдельной научной работы. Или просто вы пытаетесь научиться, как это делать. Вот в одну сторону можно полировать, можно в другую. Это можно правой рукой, а можно левой. Значит, кто как. Значит, ну вот мне самому, мне даже самому нравится вот это состояние этой поверхности. Вот я показываю, что оно имеет блеск не только образца, но и вы видите, имеет блеск и сама полированная поверхность. Вот сейчас достаточно равномерный свет. Солнце ушло, за тучку спряталось. Но свет равномерный, что что очень здорово для тех людей, которые пытаются вот снимать различные видео, фотографии. Это самое, так сказать, благодатное время. Вот. Ну и, соответственно, соответственно, те, кто пытается сделать определенную какую-то работу. Вот. Ну вот мне нравится, честно говоря, вот этот, вот этот образец. Он блестящий и выглядит очень, ну, так сказать, если, если есть коллеги, которые хотят опровергнуть и пожалуйста так сказать ваши комментарии ваши комментарии может быть вы сделаете это лучше значит и я соглашусь с вашим мнением это будет нормально немножко такие длительные вот эти так как эти процессы они не, не быстрые то есть необходимо какой-то период времени надавливать. Надавливать особо может быть не нужно потому что в принципе мы же мы мы формируем это абразивом то есть поверхность формируется абразивом и абразивное зерно твердое очень очень твердое зерно окиси хрома хром 2 3 вот это зеленое оно, попадая на поверхность вот этого материала, или э, в идеале фетра, фетровой такой ткани, она, она очень равномерная, она, так сказать, хорошо удерживает это зерно. значит И, и равномерно распределяет. Тем более, когда у вас есть машинка, тогда тогда этот процесс идет очень красиво и хорошо. И таких образцов можно сделать сотни, десятки за, за один день. там. Ну, понятно, что промышленный... Когда у вас промышленная лаборатория, промышленная лаборатория, как вот в компаниях есть центральные заводские лаборатории, то есть по прошествии... По прошествии нескольких лет вот таких образцов набирается набирается коробка коробка. Значит, размер, размером с телевизор Можете себе представить вот, любой, любой образец, и там на этих образцах мы можем проследить любое количество дефектов, которые связаны с этим производством. Если это инородные включения, значит, они будут зафиксированы здесь. Если это э, э, волосовины, то они будут зафиксированы здесь. Если это... Значит, дефекты в виде трещин, они будут зафиксированы здесь. То есть, это выходной или, так сказать, критерий всех производств, которые имеют который включает все самые разнообразные дефекты, которые можно только себе представить при выпуске данной продукции. Значит, ну, понятно, что это такой стратегический материал, и предприятия налево-направо, они, они его не раздают, они его лучше закопают, уничтожат бульдозером раз это так сказать или в печи в печи утилизируют почему потому что в принципе значит это технология то есть мы идем мы ведем речь о технологии то есть методика несмотря на кажущуюся простоту значит кольцо значит наполнитель и сама Сама, сама заготовочка вот мы и сам и сам так сказать кусочек дефектного материала на самом деле это является стратегическим э, и технологическим э, секретом вот я вам показываю по сути дело большой технологический секрет который э, который свойственен материалам для электроразионной обработки. Для электроразионной обработки или для электролидно плазменной